всем привет на связи эльмир извиняюсь за качество звука еще только учусь записывать все это Смотрите, хочу поделиться своим личным кабинетом точнее одной рекламной кампании я запустил 1 февраля этого года И что с этого получилось смотрите я запускал рекламу по среднечастотным запросам по моему товару я потратил всего 300 рублей как вы видите из них я получил 1700 просмотров, 111 кликов. И, соответственно, CR, CTR у меня получается 623. Это очень хороший CTR. Просто почему? Потому что я взял фотографии с Алиэкспресса в интернете. Не стал никакие там заказывать фотографии у фотографов. Не писал никаких триггеров. Просто фотка, фотография товара и все. Соответственно, к чему это я все говорю, что если обстроить рекламу правильно, она будет работать. Не гонитесь за высокочастотными запросами, так как они очень дорогие. И ставки вы видите в личном кабинете, что Валберс берет минимум от 1000 рублей за самый высокочастотный запрос. Поэтому думайте, изучайте рекламу, как бы она работает, она работает очень хорошо. Так как у меня купили и показались товары Соответственно органика потихонечку подтягивается Именно на среднечастотных запросов За вот эти 14 дней я вышел по низко... среднечастотным запросам в органику И в среде у меня сейчас 5-7 заказов органических Поэтому реклама, ну, как бы реклама работает, ребята Всем пока надеюсь видео будет полезным если что пишите в комментарии чем не поделюсь соответственно также подписывайтесь на мой канал помогаю с доставкой из китая что касается карга минимальные проценты как сказать курс юаня у нас почти по центробанку там немножко брокер накидывает ну, логистика